Ну что ж, друзья, всем привет, с вами снова Яльмир, и в этом видео, друзья, я буду проходить вот этот вот паркур. Ну что ж, давайте его проходить. Фух, надо же, такое присниться друзья. Всем привет, с вами снова Яльмир, и в этом видео, друзья, я продолжаю паркурить на карте Хайч Аир Паркур, друзья. Это уже концовка, вот тут можно выйти в лобби, а тот паркур. Ну что ж, давайте его проходить, друзья. Раз, два, три, начали прыжок. И Вы ничего не видели, друзья. Ну что ж, хоп и хопа. И мы сразу же оказываемся тут. Что тут у нас? Изомбрудик. я его беру, друзья, и теперь дальше проходить на этих вот короче, фонариках из -э друзья ну что ж, друзья, я уже тут теперь проходим этот вот из фонарика, друзья так, хопа, получился теперь сюда и... блин, не скажите, друзья, что тут надо прыгать по хорусам, я его ненавижу блин, даже сюда не смог забраться да ладно пофига друзья так мне сказали что в роликах нельзя материться но я не буду материться вот и все ну что ж давайте проходить его постараюсь как-то друзья так ну что ж и еще раз друзья хоп прыжок shift так, сейчас Хопа Получается немножко, друзья Так, теперь Тише, тише, тише, тише, я не хочу материться Тише, тише Блин, долго умирает, друзья Я, я не могу его так терпеть Так Друзья, пожалуйста, научите меня в комментариях Как его скопировать вот этот вот фигню я просто не знаю как его скопировать не так так походу control z и плюс стоп не друзья я не знаю сейчас я, друзья не а, короче попробую быстренько попечатать этот короче кил слово кил точнее хоп прыжок так получился друзья я теперь не хочу тут упасть там кто-то пишет походу в ватсапе друзья так теперь хопа прыжок получился и так так друзья фу получился так теперь я не хочу паркурить по хорусам друзья и у них не... у меня это точно не получится Капец. Ну что ж, попробуем. Так, получился. Даже немножко подогнуло, друзья. А у меня сколько там фпсов? 34, нормально. Так, теперь... А, я понял. Вот сюда. И теперь... Пожалуйста, пожалуйста, хоть подопрыгнуть, друзья. И... Да, получился. Так, теперь... По этим жезлам. Я буду их называть жезлами, друзья. Так... Получился, так, тут изумротик, а нету. Тут... О нет, друзья, нет. Я так не умею. Надо быстренько выйти и сразу же прыгнуть, так. Так, так, так, друзья. Да По... ну, друзья, у меня получился, это капец. Продолжаем. Чекпоинт, друзья. Так. Фу. Я дошел до, до первого чекпоинта, друзья, капец. Ну что ж, продолжаем. Прыжок. Хопа. Хопа. Хопа. Надо быть энергичными. Что за дичь? Я -а -а. Блин, друзья, мешает мне записывать видео. Но я все равно буду... Короче. Я все равно буду записывать. Так, 29 fps, друзья. Ну, этого у хватит. Так, прыгаем сюда, теперь сюда и вот сюда. Получился, теперь сюда. Фух, фух, фух, что Опять звонит, друзья. Извиняюсь. Все, друзья, я его поставил на беззвучную. Теперь точно не потревожит. Так. Хопа. Блин, упал. хо успел. Так Так Так Так Теперь вот сюда, хопа Хоп Чуть не упал, друзья Теперь О, нет Успел а -ха -ха. Больше это не будет меня задерживать, друзья Так Так так Так Фух, фух, фух, друзья Главное не упасть, я не хочу упасть Эп! Так Успел Так Сюда И, блин Там еще нету чекпоинта, друзья, капец Так Я буду всегда успевать, друзья, так Так Да, получился, друзья, сразу два прыжка Теперь вот сюда Теперь сюда Теперь сюда Нет Чё? Зачем я все время там падаю, друзья, я не понимаю Походу, это место очень проклятое, друзья Да пофигу, так, сейчас Сразу же сделаем два прыжка, друзья нет, не получился. Так. Оп, получился так. Теперь сюда, сюда. Теперь сюда, так получился. Нормально. Теперь нет, нет. Тут реально, друзья, Проклятое место. Почему я вот тут допрыгиваю, а там нет? Что за фигня, друзья, так. Сразу два прыжка сделаем, хоп, хоп, получился. Так, теперь, хоп. Был бы у меня, друзья, хороший южный мост у ноутбука, я бы его полностью прошел сразу в одном серии. Конечно же, это шутка, друзья. Так. Походу, это будет, друзья, долгий ролик. Так, хоп, хоп, и все. Если вы это место, друзья, не хотите смотреть, просто перематывайте. Хотя я этого не советую. Что? Вы видели, друзья, сол солнышко исчезло. Капец. И опять все темно стало. Так, пофигу, прыгаем. И упадем сразу же. Блин. Походу, друзья, мне придется воспользоваться с магией монтажа. Ну что ж. Чик. Ууу, друзья, капец! маги монтажа меня немножко укачала, друзья, ну что, ж, давайте тут, на всякий случай тут ставим spawn point так, спа блин, я забыл буквы, блять spawn point все, друзья теперь попрыгали дальше ну да, немножко щетерил. Щитирём... да, пофига, друзья так, теперь прыгаем хоп, хоп получился так, стоп минули стоп два да такое бывает друзья после магии монтажа так теперь стоп тут что три блока и один вверх друзья это пипец как сложно ну что ж я попробую хоп а нет друзья это было два блока так теперь вот сюда хопа Блин, не успел, друзья. Kill. Так, где я, где я, где я? А тут я, тут я немножко потерялся. Так, нет, опять упал. Так. Прыгаем, хопа. Так, так, опа, допрыгнул. Теперь тут. Хоп. Блин, не, не допрыгнул, друзья, что за фигня? Пожалуйста, ставьте лайки, друзья. Поддержите меня своими лайками, пожалуйста. Так, допрыгнул. Так, теперь вот туда. Хоп. Походу вы, друзья, не ставите лайки. Что за фигня? Давайте ставьте, пожалуйста, умоляю. Умоляю, друзья. Прям умоляю. Давайте ставьте свои лайки. Точнее, ставьте свои царские лайки, друзья. А я попрыгал, как говорится. Так, теперь хоп, хоп. Допрыгнул. Теперь. Давайте, сейчас увидим, друзья, вы ставили лайки или нет. Нет, вы сегодня еще не поставили лайк. Что за фигня? Умер. Так. Кстати, еще советую, друзья, вам подписаться на мой канал. Оказывается, на ютубе появился такой баг, который вас может случайно отписать от канала. Представляете? Так что бегом посмотрите после этого ролика. Посмотреть. Вы случайно не отписали вас от моего канала что ж, а я продолжаю, друзья. Так. Прыгаем. Хоп, хоп, допрыгнул. Да, теперь точно, друзья, посмотрим. Так. Да, друзья, спасибо вам огромное. Вы поставили все таки лайк. Так, теперь посмотрим, подписались ли вы на мой канал. Да, спасибо вам огромное, друзья, что подписались на мой канал. Спасибо. Так. Теперь... Теперь я, друзья, буду падать все время. Стоп. А нет, друзья, я не упал. Походу, реально, друзья, вы меня поддерживаете своими лайками. Спасибо вам огромное. Так, теперь... Как бы мне попасть на эту дырочку, друзья? Как бы это странно не звучало. Хоп! о друзья. Походу... Так. Этот изюмурочек я забираю. Так. Давайте попробуем отсюда, друзья. Фух, так, теперь прыгаем сюда и спаунпоинт ставили, друзья. Продолжаем. Хопа! Хопа! Доберусь вон туда, друзья, и заканчиваю ролик, потому что очень долго уже, так. Походу... Даже, друзья, я не знаю, сколько минут я записываю, потому что я отключаю иногда записи, Блин, что за фигня, друзья? Хопа Успел Так Прыгаем Не допрыгнул, друзья Теперь Прыгаем, хоп Сюда прыгаем, хоп П.С. 36 нормально Опять не допрыгнул, друзья Что за фигня, опять сейчас Немножко 4 походу Потому что Да, друзья, я использую магию монтажа. На это здравствуйте, друзья. Я короче Не буду ставить спаунпоинт. Хотя. Ну да, я не буду ставить спаунпоинт, друзья. всего лишь один прыжок. Ну что ж, прыгаем, друзья. Да нет. Лучше бы хотел бы, друзья, ставил бы спаунпоинт, капец. Так, теперь. Интересно, так, возможно, просто попрыгать и все? Давайте попробуем. Хоп, хоп. Да, ну, друзья, получился капец. Теперь, теперь, друзья, это капец. Ну что ж, прыгаем, друзья. Давайте. Истинный момент. Так, так, так, друзья. Я боюсь. Так. Да, прыгнул. Вы серьезно? Вы серьезно? Я, я же, друзья, не смогу это никогда перепрыгнуть, капец. тоже сейчас попробуем. Да, друзья, у меня это никогда не выйдет, капец. Блин. Так. Так. Это место, друзья, для меня уже почти что easy. Так, давайте ка. Оп и хоп да прогнул. теперь сюда блин не успел да друзья не успел нажать на пробел так прямо у вас на глазах друзья я сейчас щитерю немножко потому что вот это вот место это просто пипец так друзья до второго чекпоинта мне осталось еще чуть-чуть и закончу мой ролик А ж, друзья, попрыгали, что ли? Ладно. Так. Друзья, истинный момент. Сейчас. Анательщик мы еще. Блять. Сука. Зачем я туда не ставил spawn point, друзья, не понимаю. Придется еще раз щитерить. Нас... Вот сюда, друзья и ставим спаунпоинт спа... стоп спаунпоинт спаунпоинт поставил, друзья, ну что ж, продолжаю так прыгаю сюда, стоп Game гейммод 2, друзья, так вот сюда и через вот эту вот фигню, друзья это просто капец будет так, друзья, через несколько лет у меня наконец-то получился допрыгнуть на этот вот стержень. Ну что ж. Сейчас прыгаем просто на спаун-поинт, друзья. Главное бы не, тут, тут не упасть. Так. Так. Допрыгнул сюда И чекпоинт, друзья. Ну что ж. хопай! Все, друзья, у меня получился. Пожалуйста, пишите свой, свои лайки. Блядь. Пожалуйста, пишите свои комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Подписывайтесь на канал. Сыгмей, блядь! Холдрамина, нахуй, похуй. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. И всем пока, друзья.